Здравствуйте! В одном из своих видео я показывала такого умирающую дендробиума с маленьким, зелененьким, даже не ростиком, а зачатком ростика. Вот прошло некоторое время, около месяца, и вот наш дендробиум вот такой ростик выпустил. Конечно, маленький еще, несчастненький, но вот такие у нас уже наросли корешки. И что я вам еще хотела показать. Вот здесь, в середине корешочков, опять зачаток нового молодого ростика. А на этой псевдобульбе, вот старенькой, мы видим, она набухла, почка набухла. Я надеюсь, что-то пойдет дальше расти. Вот такие у нас изменения сегодня, 19 января.